Смотрите, видно подраненный, ну да, что-то с крылом у него. Надо ему помочь ветеринарную клинику занести. Погибнет. Редкая птица. Не бойся. Не бойся, не бойся. Я тебе помогу. Видите, какая красивая птица. Да, что-то у него. Поймал, нетрудно было поймать. Не знаю, что там у него. бля. Ну Видно, что с крылом, потому что вы видели, как он летал. Сейчас, короче, надо его ветеринару догнать Скажи, орел. Ой, блин, конечно, нечего спать. Отпущу, отпущу, отпущу. Не приедут спецы. Я там лежит, сказали, проголодается. Вот есть. Ну уже два дня он у меня, не не два, сутки хорошо. Наверное проголодался же. Ладно. Орел Кузя, если не приедут за тобой, обещали вроде, значит выпущу я тебя, не хочу смерть на руках принимать твою. А там как, будь как будет. Нормально он Отошел, видно, головой стукнулся, когда летал. Поэтому блин, там кровь у него сорта шла. Видео есть такое короткое, когда его только с леса вынесу. Вот, На волю хочет. Отпущу, короче. Только не знаю, блин, посмотреть, короче, не мешало бы специалисту. Может там что-то и. Хотя все в порядке, резвый такой, активный. Красавец. Освободить для тебя сервант. Ну да, скользко тебе там по паркету ходи. Так, птица, поехали, короче. Все, приезжаем, птица. Вот он, красавец. Но он не в коробке? Нет, ну мы сказали, что вы коробку привезете. Не, мне никто не сказал. Фу, блин, ну как никто не сказал? У меня не во что положить. Мы что-нибудь придумаем? Ну да, вот, тогда отсюда вот вытряхивайте. Красавец. Осоед. Ага. Я не знаю, подобрал он. Я там видео выложил, как он в лесу мне попался. Бежит крылья, тянет, я за ним, короче. Он сел, на меня оскалился. Ну, давайте, поспробуем. Зараз я его замаскирую с машины, то никуда не денется. Ну что, малыш? Э -э -э -э. Опускайте так, его, все. я его зачиняю. Ну, не выскочит, не выскочит. Откройте пока. Я вот сниму его. Все, уезжает крестник. Малыш, не хвалюйся, мы едем. Мы едем, туда, видит это помогут. Зараз я тебе закрою, как тебе было Заскать. темно. Да ты натянись эту. Ну, эта штука не допоможе, я его просто еще зачиню и протисну. Ем не будет хваливаться, когда ему у него будет темно. Темно и тепло. Вот сюда. Очень хочется довольно полетишь сейчас. Куда ты? Нормально что?